Говоря, ЛР устанавливает нам систему целей и под эти цели определяется наше с вами вознаграждение. Мы достигая их можем получать хороший доход, автомобиль корпоративный, разные путешествия и поездки на завод в город Италию, в Германию на производство и другие ценные подарки и призы. Вот сейчас мы с вами сможем рассмотреть эффективный старт новичка. Это когда человек стартует, заключает договор с ЛР и может за короткие сроки выйти на максимальный доход и, соответственно, получить другие ценные привилегии. И для вас здесь уникальная возможность. Создав некий бизнес-процесс, некую бизнес-модель, и получить прибыль от проделанной работы единожды и очень длительный промежуток времени. И это не похоже на работу по найму, где мы обмениваем наш рабочий месяц на какую-то там зарплату. И это не похоже, когда мы заключили какую-то разовую сделку, и получили свои комиссионные или процент. И это несколько другой вид бизнеса, который позволяет нам получать длинные, долгое время деньги. И этот бизнес может быть также семейный. Для начала мы регистрируемся и получаем свой партнерский номер и свою персональную скидку. А это 28% на весь продукт. И первый шаг это сделать первый заказ. Получили, Когда я получил продукт и удостоверил его в качестве этой продукции, я понял, что с этими продуктами можно спокойно идти к своим друзьям и знакомым. Второй шаг – это пройти обучение, это посетить онлайн или офлайн презентацию компании. И первое обучение, которое позволит вам обрести необходимые технические навыки для для начала старта вас в этом бизнесе. И, конечно, я сразу познакомил этой возможностью свое близкое окружение, и некоторые из друзей захотели стать моими клиентами. Их пока не заинтересовала возможность зарегистрироваться, но они захотели попробовать продукт и сделали свой первый заказ через меня. Заказав продукт напрямую в компании, получив, раздав его лично своим друзьям, и это стало первым доходом моим в компании L.A. И первый же месяц этого доход, который Принес мне приблизительно к 2000 гривен. И также среди знакомых появились люди, которые также захотели зарегистрироваться и также получать продукт напрямую от компании. Они также получили свой персональный номер. Так же, как и я, получили свою персональную скидку. И они уже стали заказывать продукт непосредственно у компании, сами. И уже без моего здесь участия. Они сами рассчитываются с компанией, и компания отправляет им продукт уже непосредственно им напрямую. И в этом случае я уже больше не имею с этим человеком разные какие-то там финансовые взаимоотношения. Но каждый, за каждый его заказ, за то, что организовал новый товарооборот компания от компании, я получаю свой процент. И на этом этапе полностью я понял, что такое сетевой маркетинг. Это получать деньги длительное время за раз проделанную работу. И со временем некоторые из тех людей, которые я показывал эту возможность, заинтересовались также возможностью создания своего дополнительного дохода. Они зарегистрировались для того, чтобы создать свою первую торговую потребительскую группу. Прошли такие же обучения и уже в первый свой месяц смогли заработать с небольшой пока группой, которая и принесла им дополнительные 2-3 тысячи гривен в месяц. А мы начали получать свой процент от нового созданного товарооборота. И также клиент, который понравился наш продукт, также решили зарегистрироваться и они также начали рекомендовать своему окружению. В свою очередь стали уже теми людьми, которые и пригласили в компанию своих знакомых или друзей или незнакомых ними людей. Они также стали получать свой процент от созданного нового товарооборота. Также стали получать свой процент от а такой созданной ихней товарной группы. И, конечно же, появились люди, которые также захотели создавать собственный прибыльный бизнес. И после пройденного обучения мы прекрасно понимали, помощь на старте таким лидерам. И мы начали работать вместе с ними очень плотно, до их результата по созданию первого торгово-потребительской организации, благодаря чему эти лидеры начали зарабатывать свои первые серьезные деньги. А мы, согласно нашему маркетингу плату, начали получать свой законный процент о создании нового товарооборота. Это все его созданные организации, которые и помогли создать этому новому лидеру. И постоянно обучаясь, я смог увидеть, и маркетинг возможность создания правильного бизнеса с геометрической прогрессией. И давайте представим себе, что в первый месяц работы вы смогли помочь и увидеть этому бизнес, эту бизнес-возможность двум людям. На второй месяц уже эти двое помогли еще двоим, то есть ваша организация уже четверо. На третий месяц эти четверо также по, по такому же алгоритму помогли еще двоим, это уже 8. И дальше шестнадцать, тридцать И по очень скромному темпу, вашей работы уже через пять месяцев ваш организация в вашей команде будет насчитываться 62 партнера но давайте посмотрим как изменится ваши цифры если вы изначально могли помочь трем людям А это уже 9 а дальше 27 81 243 и всего за 5 месяцев у вас в вашей команде это 363 партнера но вы же на этом не не остановились. у вас амбиции при успехе в этом бизнесе вы помогаете уже пятерым. Мы уже не ограничены только тремя. Мы вообще ничем не ограничены количеством. И уже через пять месяцев ваша команда составит 3905 партнеров. Считает? Правда? Зарегистрируйте 25 партнеров, и вы сможете среди них найти 5 ваших ключевых партнеров. Конечно, вам нужно это сделать не с помощью вашего наставника в этом бизнесе, и, конечно же, с помощью наших инструментов для привлечения новых, заинтересованных в вашем предложении партнеров на полном автомате. И помогите вашим ключевым партнерам даже по такому же алгоритму выстроить группы в 25-30 человек партнеров, и ваш бизнес вырастет в 150-200 партнеров и потребителей. И в среднем такая организация будет создавать товарооборот 150 тысяч гривен в месяц, делая покупки и продажи. Исходя нашего маркетинг-плана, а это 43,7%, из этого товарооборота будет выплачено в виде вознаграждения, а это составит примерно 65-550 гривен тысяч. И этот доход будет распределен между всеми активными партнерами. И вы, как создатель такой сети группы, будете зарабатывать в среднем 15 тысяч гривен в месяц. В среднем такой результат достигается за 6% 8 месяцев активной работы конечно же такой результат может быть и быстрее у нас есть партнеры которые такой результат сделали за 5 месяцев своей активной работы. и здесь все зависит только от вас от ваших амбиций преуспеть в этом бизнесе и на этом же уровне компания премирует вас вашим первым автомобилем от ТЛР и на данный момент уже 18 тысяч партнеров компании в мире ездить на таких автомобилях от ТЛР и основные принципы компании LR, наверное, и наравне немецкого качества продукта, является дать возможность клиенту получить досу к оптовым ценам и стать VIP-клиентом. Это довольно легко. И подходящий под бизнес-модель партнеру начать бизнес с компанией LR в легкой форме. И для того, чтобы стать VIP-клиентом или партнером компании, Достаточно получить свой партнерский номер, и вы можете стать vip клиентом и бизнес-партнером компании LF. Для вип-клиентов компания предлагает возможность покупать продукты по дисконту. под дисконтным центром с скидкой 28% на весь ассортимент. Всегда. В доступ к личному партнерскому кабинету, участие в дополнительных акциях, участие в клубах покупателей и участие в чатах потребителей. И для того, чтобы стать vip клиентом достаточно сделать первый заказ на сумму от 739 гривен, из которых это 69 гривен это будет пакет документов и любые продукты на ваше усмотрение на сумму от 670 гривен, где уже с учетом учтены вашей 28 процентов. Для бизнес-партнеров компания предоставляет системное обучение и поддержку, обучающие материалы, обучающие базовые семинары по сети. и, конечно же, участие в чатах активных партнеров. Для того, чтобы стать бизнес-партнером, необходимо выбрать регистрацию от 3394 гривны, которая состоит также из пакета документов 69 гривен и 3325 гривен, самые популярные продукты от компании. И так именно бизнес-партнеров в нашей команде и бизнес-партнеров компании LR, вы получаете на всем вашем этапе построения бизнеса своей команды, как само обучение от компании, так и само обучение от нашей команды. Это бесплатные еженедельные онлайн-школы, мастер-классы, Еженедельные бесплатные онлайн-марафоны. Это по построению и привлечение партнеров в вашу команду через интернет. И наши инструменты, и алгоритм их применения дает превосходные результаты где каждый день вы будете получать горячие 5-10 заявок на консультацию, чтобы вы рассказали о своем бизнес-проекте, где уже не вы бегаете за клиентами и пытаетесь их, им рассказать о своем бизнес-предложении, а сами клиенты будут сами и просить, чтобы вы им показали и рассказали о своем бизнесе. И вас это может удивить и задачи. С одной стороны, это начать свой бизнес со столь маленькой суммы, со столь маленькой инвестиции, и еще учитывая, что это продукт премиального немецкого качества, который вы берете себе домой для личного пользования. И это просто меня удивляет. Этот бизнес в наше время, что можно начать такой небольшой суммой. Но помните, что один из важнейших принципов компании LR это дать возможность любому человеку начать собственный бизнес с компанией LR. Легко, без стресса. Но с другой стороны, это может быть несколько странным. То, что компания предлагает и дает сотрудничество с первого уже заказом. И это странно для нас, но это не странно для немцев. Сделайте первый заказ, убедитесь в качестве его, этого продукта, пройдите обучение, и вы сможете смело с нашей помощью начать свой бизнес, бизнес-процесс. И постоянно обучаясь, вы сможете более эффективно помогать вашим партнерам, Помогите вашим партнерам создать их первые команды 40-50 человек, что поможет им зарабатывать дополнительные 4-5 тысяч гривен в месяц, и ваш личный доход увеличится 25-30 тысяч гривен в месяц, и компания позаботится о том, чтобы вы пересели на автомобиль уже высший класс. И вы, конечно, на этом не останавливаетесь и обучаясь, и далее вы также можете помочь своим партнерам и партнерам, которые поверили вам и пошли за вами. И вы можете им уже помочь им создать ихние команды, 150-200 человек, помочь им вывести их доходы на уровень 15 тысяч гривен в месяц, получить им их первый автомобиль от компании. И в этом случае ваш личный доход уже будет стартовать от 80 тысяч гривен в месяц. А сама компания вам предоставит уже третий ваш автомобиль. И как видите, еще один очень главный принцип нашего бизнеса. Да, и все верно. Помогая развивается и увеличивать доходы своим партнерам, вы развиваетесь и увеличите свои личные собственные доходы. И именно поэтому мы смотрим, анализируем, подходите ли вы нашему бизнесу или нет, готовы ли вы обучаться, готовы ли вы после этого передавать свой опыт, навыки дальше своим новым партнерам. Работают уже с ними, для них, и, конечно же, в конце концов, ограничены ли вы только пятью партнерами, которым вы сможете помочь? Я думаю, что нет. И вас здесь никто ничем не ограничит. Вы можете помочь 6, 7, 10, даже 20 теми людям. И здесь уже все зависит только от вашей амбиции, на ваше усмотрение. Десятилетиями компания ЛР аккумулировала свой опыт создания уникальную системы обучения партнеров. И мы взяли эту систему обучения и адаптировали под наши реалии нашего рынка, под нашу экономическую ситуацию, и получили идеальный инструмент. Свободный MLM, виртуальный наставник, который помогает и нашим партнерам строить бизнес красиво, легко, правильно. И доносить информацию только заинтересованно в этом людьми. И вы можете обучаться у практиков этого бизнеса, у людей, которые уже есть свои результаты, которые получили свой результат. И наша система обучения состоит из нескольких элементов. Это еженедельные онлайн-презентации, школы, мастер-классы, обучающие события с возможностью перенятия опыта у практиков у этого бизнеса. Это интернет-ресурсы и сообщества, в которых мы постоянно делимся своими результатами, отзывами и новыми практиками. Это персональное взаимодействие с вашим наставником и полезной обучающей литературой. И, конечно система поддержки обучения партнеров от самой компании. Если вы готовы обучаться, если вы готовы действовать, если вы готовы действовать и достижение цели для ваших партнеров, уже в вашей команде, тогда это бизнес до вас. Посетите первое обучение, чтобы утвердительно ответить на все эти три вопроса. И начинайте строить свой бизнес. И следующий шаг уже за вами.